Всем привет! На связи Надежда Кареба. Я являюсь интернет-предпринимателем и являюсь многодетной мамой. Очень часто мне задают вопросы, как же я все успеваю, как я успеваю э, совмещать бизнес и семью. Ответ на самом деле прост. Ответ кроется в том, что я э, не хожу по обучениям, по сторонним обучениям. То есть я обучаюсь в клубе сытых сетевиков, и больше я ни на что не распыляюсь. У нас в клубе есть э, большое количество обучения, которое шаг за шагом, ведет нас к успеху в сетевом бизнесе да то есть если раньше я я большое количество времени уделяла тому что я ходила на какие-то курсы ходила на какие-то марафоны какие-то мероприятия то сейчас всего этого все это достаточно хорошо и классно и круто расписано в клубе сеток сетевиков и таким образом не отпала надобность вообще ходить по каким-либо курсам. Я внедряю те знания, которые нам дают Виктор, Давид и Соня, и получаю отличные результаты в бизнесе. Поэтому, друзья, если вы еще думаете, идти вам в клуб или не идти, я как мама многодетная, говорю, идите, вы сэкономите большое количество времени, и уже в ближайший месяц вы заметите крутые результаты в вашем бизнесе. Всем пока-пока!